Are you listening? Damn. Uh. всем привет сейчас я покажу как откатиться с 5 андроида на 4 -й. для этого нам понадобится несколько вещей во-первых сами драйвера которые на которые будет ссылка дана они будут в архиве их можно будет легко скачать так они находятся вот здесь у меня Значит, драйвер, без которого вам это не удастся, программа, которая все будет делать, и еще один драйвер, который тоже необходим. Затем нам в любом случае нужна сама прошивка, где ее взять. так Переходим на такой сайт, как LG Phone Firmware, ссылочка тоже будет дана. И здесь нам нужен и мы можно достать простым способом, сняв чехол, сняв крышку, сняв батарейку под CE. Там есть, как он называется, IMEI. Вот. Как вы можете видеть, здесь стоит плать Android. Так, настроечки вот. Работает на двухсимичной версии а, вот, вот так закрываем. Нам сейчас не, не пригодится. Значит, нажимаем... Это реклама. Заработок. Так, нажимаем на «Check new firmware». И здесь пишем... Да, что ж вы хотите так заработать? Здесь пишем имя У меня уже он есть нажимаем чек это нужно для того чтобы найти точно ту версию которая вам нужна здесь он покажет конечно же последнюю версию прошивки которые существует. здесь вот нам укажет то что нам необходимо а именно вот страна к которой привязан ваш телефон или грубо говоря к... ну в общем да привязка к какой стране это имеет большое значение так как некоторые программные коды могут работать некорректно, если я правильно помню. Тем не менее, нажимаем Full List. Запомнили, что допустим, у меня это Польша. Значит, телефон был привезен из Польши. И ищем Польша, Польша, Польша. Итак, вот он, четвертый Android. Его нужно будет скачать. Обратите внимание, что везде существует, вот здесь телеком. да, то есть в Филиппинах продаются только привязанные к оператору в моем случае вот очень хорошо видно то что вот существует просто пол полон то бишь без привязки к оператору в россии это мегафоны всякие и так далее до да? билайны а вот в польше есть orange очень известный европейский оператор но так как у нас без привязки лучше ставить без привязки потому что здесь будет лишний софт идти от оператора его можно удалить но это за пары вот. это уже идет четвертый Android, то есть это уже по обновлениям. Вот он четвертый Android, нам его надо скачать, потому что мы на него будем откатываться. Итак, нажимаете здесь и там скачиваете, да? То есть у кого что может быть, у кого-то вообще с Сингапура или с Сербии, я не знаю, это уже смотрите по email, чтобы скачать точно ту прошивку, которая вам нужна будет. А, итак, после того как вы скачали, вы получите Значит, надо, во-первых, создать, ну вот он, кстати, четвертый Android, вот он у меня в пятый стоит, а, тем не менее, вот он, тот, что нам нужно, да. Не переименовываем, оставляем как есть. А, для начала нам нужно создать обязательно папочку именно на диске C, где установлен Windows, да, то бишь, а, создаем папку и туда закидываем а, LG Flash Tool и наш... А, dz файл как он, прошивка вот а затем выключаем телефон а, потому что нам нужен в выключенном режиме режиме ага. так вот он выключается и сейчас я достану проводочек О, вот такой проводочек обычный который в коробке идет с ним зайдет любой который передает стабильный сигнал, не китайский дешевый, а именно стабильный, качественный провод, потому что если из провод, провод чуток что-то с ним случится, вы получите нерабочее устройство. Так, теперь подготавливаем телефон к установке обновлений. Для этого над камерой, ой, под камерой есть клавиша громкости плюс. Делаем, нажимаем ее и берем провод и подключаем вот так отпускаем у нас такая вот штука появляется так сейчас он подумает немножко запускаем да. вот все он определился как обновляющееся устройство. что-то драйвер какой-то не установлен но ладно это сработает запускаем lg flash tool так теперь Значит, нам нужен для этого CDMA, выбираем «Emergency», выбираем «Прошивку» и «Открыть». Здесь выбираем обязательно CSE Flash». Да, это удалит многие данные, это удалит ваш root, но зато вы откатитесь. Итак, так, «Старт» и «Запустить». Теперь немножко подождать, нажать еще раз ОК. OK. Итак, запустилась сама утилита, которая нам поможет в этом. Как вы видите, на телефоне пока ничего не происходит, но скоро будет. Так, вот, апгрейдинг your phone, как вы видите, вот здесь написано. Это значит, что все пошло хорошо, то есть телефон программы обнаружен. Да, и вытаскивайте флешки из компьютера, <свят> потому что могут форматнуться. Так, все, вот он пишет, не отключайте ваше устройство, вот уже пошла загрузка прошивки. 5%, 6%, все Здесь пишутся некоторые данные, но нам они не нужны. Просто ждем. Телефон получил уже Android, теперь ему надо перезагрузиться, настроиться с нуля. Он будет как с завода, прямо как с коробки, потому что они идут сразу с четвертым Android, а не с пятым. А, что ж, сейчас подключение идет к э, компьютеру, программа его уловит, проконтролирует его загрузку. Если все будет хорошо, она нам об этом напишет, вот. Телефон запустился вполне удачно. Идет установка программного обеспечения, но нас это не волнует. Все идет своим чередом, все как надо. Итак, все. Программа завершила свою работу. Она полностью и все хорошо закончила, поэтому закрываем ее, даем ей отдохнуть. Теперь телефону осталось загрузиться. Советую после этого сделать Hard Reset, uh -huh. вот. ну он сам уже перезагрузился, потому что это нужно, чтобы стабильнее была uh -huh. работа, потому что после первого запуска делать сразу настройку не самый лучший вариант. Ожидаем, потому что при том запуске, кстати, шли настройки запуска именно. Так, вот он Android 4, только чтобы был Android 5, уже Android 4, как видите. То бишь, все работает. Uh -huh. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, ждите новые видео. Пока-пока.